Киргизия, древняя земля чебанов-кочевников. Теперь здесь живут их внуки и правнуки, живут иной жизнью, счастливой и дружной семье братских народов советского государства. От прошлого сохранились мудрые обычаи предки. Человек делает первые шаги по земле, чтобы оставить на ней свой след и доброе имя Созидателя. За годы советской власти на Киргизской земле произошли значительные перемены. Некогда отсталая в своем экономическом развитии царская колониальная окраина стала цветущим садом, краем плодородия и и богатство. Природно-климатические и экономические условия Киргизии создают благоприятные предпосылки для развития животноводства. Профессия животновода, доярки, чебана или табульщика, считается в Киргизии одной из самых почетных. Среди них десятки героев социалистического труда, сотни орденоносцев. Их избирают депутатами в местные советы и верховный орган советской власти. Большую помощь животноводам оказывают киргизские ученые и селекционеры. В последние годы они значительно улучшили породность общественного скота. И похвалы достоин труд яководов. Разведение яков – значительное подспорье в производстве мяса. Яководы трудятся в самых высокогорных зонах, на отметках от 3 до 4 тысяч метров над уровнем моря. Даже летом здесь настоящие зимние холода и обилие снега. Однако яководы стойко переносят суровый климат верхних этажей планеты. От зари до зари не покидает седла чебаны. Киргизии сейчас насчитывается свыше 10 миллионов овец. Их сохранность и дальнейшее увеличение поголовья зависит от таких вот людей, как Аскарбек Султангазиев. По 180 ягнят от каждой сотни овцематок получил Аскарбек. Правительство Республики высоко ценит самоотверженный труд чебанов и проявляет повседневную заботу об улучшении их жилищных условий, благоустройстве быта. Каждую весну чебаны перегоняют отары овец на высокогорные пастбища. Путь туда долг и труден. Зато приволье прохладных горных долин доставляет чебанам настоящую радость. Есть о чем поговорить чебанам в часы отдыха. зима в горной киргизии иногда не уступает и северной. приходится часто менять пастбище, отыскивать склоны с более тонким снежным покровом. В памяти аскарбека султангазиева и это особенно трудная зима. Обильные снегопады спрятали под толщей сугробов зимние пастбища, перекрыли дороги и отдаленные горные урочища. Ощущалась острая нехватка кормов. И тогда на помощь чебанам пришли шоферы межколхозных животноводческих станций. В борьбе со стихией победителем вышел человек. недавнего времени все поголовье овец в Киргизии было грубошерстным и малопродуктивным. Мастера животноводства вывели новую тонкорунную породу, которая дает высокие настриги ценного золотого руна. Около пяти килограммов шерсти настригает с каждой овцы своей отары кавалер ордена Ленина Кадыр Кенджитаев. Его примеру следуют сотни чебанов. По производству шерсти Киргизская ССР вышла на третье место в стране, уступая лишь Российской Федерации и Казахстану, значительно превосходящим республику по своим масштабам. Со стригальных пунктов республики вся шерсть поступает для первичной обработки на крупнейшую в Средней Азии такмакскую фабрику. белая шерсть отправляется на многие текстильные предприятия советского союза часть сырья идет на изготовление тканей фрунзенским комвольно-суконным комбинатом Киргизии не ограничились выведением полутонкорунной и танкорунной породы овец. Новинка последних лет уникальная алайская породная группа. Вывел ее кандидат биологических наук Ильяс Бодбаев. Уроженко Алаев два раза тяжелее танкорунные овцы, к тому же имеет белую полугрубую шерсть. Благодаря этим качествам она за короткое время снискала широкую популярность во всех среднеазиатских республиках. Полугрубая шерсть алайских овец – лучшее сырье для ковровой промышленности. успехов добились коневоды киргизии их усилиями выведена новокиргизская порода лошадей хорошо приспособленная к горно содержанию Если вам когда-либо доведется побывать на летнем джайлоу, обязательно посетите табунчик. Они угостят вас вкусным целебным напитком кумысом. Поистине волшебен кумыс. Он хорошо утоляет жажду, поднимает настроение, располагает к задушевным беседам. Пергийская юрта ⁇ своеобразный музей предметов народного прикладного искусства. В то же время это самое удобное летнее жилье для чебанов и табунщиков. один праздник в Киргизии не обходится без спортивных состязаний. Как правило, в них участвуют и сельские джигиты, демонстрируя перед народом своих питомцев. Хороший конь, крылья джигита, гордость народа. Вот где может чибан или молодой табунщик показать свою удаль, умение держаться в седле, а в киргизской народной игре к Майк догнать и поцеловать озорную девушку. Каждым годом меняется образ жизни и культура киргизского народа. Но мотивы чабанской жизни, проникающие в интерьеры современных городских жилищ, всегда зовут налона природы. Туда, где первыми встречают восход солнца замечательные труженики гор.